Ух ты! Как я не заметил Бартиса! Как же я его не заметил-то? А? Так, секундочку, кто-то идет. А, нельзя подпускать Эль срочно взрываем! Продолжаю потихонечку прокачивать свой аккаунт в игрушке под названием Brawl Stars. И я уже докачался до того уровня, когда мне дают персонажа под названием Динамайк. Вот, вы сейчас его видите, ребятки, у себя перед глазами. Да что я вам рассказываю все уже давно знакомые. Лишь только я, как последняя улитка, доползаю до него только! Что, да, ребятки, сегодня мы будем, значит, играть чисто за Динамайка. Вот такой вот этот у нас веселый персонаж. Давайте его посмотрим по параметрам, который имеет 2800 очков здоровья, атака 760 у него от динамитной шашки И урон супер 2200, когда он кидает большую бочку и она просто бабахает в определенном радиусе ваншоте всех подряд Да, друзья, давайте попробуем поиграем этим уникальным, точнее этим обычным самым бойцом Посмотрим, что же представляет из себя геймплей при Игре за этого а, персонажа Ну и давайте посмотрим а, в какое же событие Нам сегодня сыграть Ну и давайте попробуем стандартное событие Это захват кристаллов. Ну, а перед началом, ребятки, попрошу вас о малюсенькой просьбочке Поддержите, пожалуйста, братишку Скретча лайками и комментариями, а я буду все чаще вас радовать годным классным контентом по самым новым играм. Кстати, игр у братишки Скретча достаточно много на канале, и, возможно, каждый из вас найдет себе по душе то, во что он любит играть. Ну, а мы начинаем. Так, давайте сначала проверим магазин. У меня здесь какой-то подарочек пришел. Что ж за подарочек-то там? А у нас подарочек как раз-таки для нашего Динамайка. Нам дают 8 очков энергии Для его прокачки Замечательно Так, ну что ж, боевочка начинается И приступаем накидывать этим э, Бойцом динамиты Да, наше оружие это динамитные шашки Начинаем, друзья, раскидывать Динамитные шашки, которые мне прям нравятся Они ваншотят просто по площади всех Подряд, у нас кто-то в кустиках затаился кто-то в кустиках определенно есть. И этот кто-то. Да, у них тоже. У, со, у, сою, у соседней команды есть тоже да, динамайк. И он тоже также меня будет пытаться жестко законтролить. Да, вот он тоже кидается своими динамитами. Он пытается меня переди передамажить. Но в итоге передамажил я его. Так, нужно срочно большой динамит туда вот подкинуть. И меня, к сожалению, выносит соперническая команда. Так, ну что ж, я смотрю, мы теряем преимущество, все у нас бойцы подслились, но похоже кто-то один у нас есть, давайте, ребятки, накидаем как следует, да, всех сливаем, замечательно, вот это, ребятки, динамиты, у Динамайка просто обалденные динамиты. Он просто творит чудеса, особенно вот эта бочка чего только стоит. Так, вот тот Динамайк пытается нас законтролить, но у него ничего не получается. У нас, кстати, есть также еще и Барли, а это, ребятки, адская смесь. А, Динамайк и Барли это реально два дамагера, которые просто-напросто выносят все и всех вокруг. Да, постараемся, ребятки, затащить. Ох ты, какой он там слабенький в кустах. Так, так, так, что-то я его не вынес до сих пор, а? Так, срочно надо выносить такие вещи Не даем, Не ребят, подойти нашему противнику к нам Поближе сюда и, да, затаскиваем этот бой Вот такой, ребятки, у нас бой, первый бой за Динамайка И мы затаскиваем его, друзья Пишите, пожалуйста, комменты, что вы думаете по этому поводу А наш Динамайк получает третий ранг Получаем несколько очков и продолжаем Новые, ребятки, у нас, значит, события И опять начинаем битву за кристаллы Испытаем нашего Динамайка в действии как он покажет себя, хорошо или нет. Так, у, со у соперника тоже есть Динамайк. Так, так, так. Этот с дубинкой там ваншотит. Так, Динамайк, который у вражеской команды сидит в кустах и пытается накидывает Мне прям таки из кустов он попадает. Я в него не очень, кстати говоря. А он очень даже хорошо смотрю. Накидывает из кустов. Он переменил позицию. И он, похоже, на по... немножечко оказался точнее в этом поединке, нежели я. Ну что ж, я еще не привык к нему. Я больше привык играть за Барри, да. У него немножечко по-другому. А ведется, значит... Так, секундочку. Надо сконцентрироваться на боевочке. Вот это очень плохо было. Вот это я попал, конечно, неудачно. Так, туда, туда, туда надо накидать. Замечательно. Там в кустиках по-любому кто-то есть. О, у них есть брок. Нифига себе, он накидывает из кустов очень мощно. Своими мощными ракетами. Ну, а мы поп попытаемся все-таки... Вынести всех, кто в этих кустиках. Да, в этом бою нам, кстати, посложнее, чем в прошлом. Я не знаю почему, но как-то по мне кажется, враги у нас стали. Так, надо срочно там все зачистить. Срочно зачищаем. Да, Роза молодец, забирает пускай все. А я постараюсь законтролить все это дело. А, блин, наша бомба не достает. Ни немножечко не хватило радиуса. Так, динамайком держимся на расстоянии, стараемся, главное, чтобы нашу розу не подзорвали. так, соперника нужно держать на расстоянии, да, друзья, затаскиваем, 11 кристаллов у меня и 11 целых кристаллов у нашей розы, затащили мы этот бой да, Диномат мне очень даже нравится, друзья, потому что он по геймплею схож именно с Барли, но и к нему нужно действительно попривыкнуть, да, такой достаточно дамажащий боец. Давайте попробуем его, наверное, в каком-то другом а, состязании. Вот так вот нам, значит, дали кубков целую кучу, нам дали, значит, сундучков. А, сундучки мы будем открывать, ребятки, в отдельном моем специальном а, видео, которое выйдет уже в ближайшее время. Что вы думаете по поводу такого видео про открытие сундучков? Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментах. Я непременно отреагирую и отвечу Так, ну что ж, захват кристаллов мы сыграли Посмотрим, как наш Динамайк чувствует себя в столкновении Естественно, выберем одиночное столкновение Наш Динамайк совершенно первого уровня Он у меня не прокачанный, можно так сказать, дефолтный Динамайк Так, ну что ж, мы начинаем, значит, расшатывать сундучки Интересно, за сколько взрывов он сломает сундучок Достаточно слабовато ломается так, за 4, за 4 гранаты, за 4 динамита наш динамик за, сможет сломать это все дело. Так, так, секундочку, здесь главное не, не ошибиться. Здесь главное очень-очень осторожно накидывать. Так, секунду, ох ты, как я не заметил Мартиса, как же я его не заметил-то, а? Я, ребятки, ступил, я не заметил Мартиса, я подпустил его слишком близко. Блин, не смог я, ребятки, затащить. Ну да ладно, сейчас попробуем еще разок. Да. В столкновении в одиночном Динамайк себя чувствует достаточно неуверенно Ну или это я просто за него а, не сумел сыграть а, как надо В любом случае получаем один кубок Ну что ж, я, ребятки, на этом не отступлю Я еще раз постараюсь затащить Точнее попробовать поиграть в одиночном столкновении Возможность в этот раз у меня получится улучшить показатели Так, давайте, ребятки, посмотрим Каждый сам за себя Так, секундочку, к нам подходит Блин, какой он жирный все-таки, это бочка, а? Вот эта бочка реально жирная, не надо подпускать ее слишком близко. Да, ну нужно потихонечку разша. А, он ушел вверх, похоже, да? Он, похоже, ушел вверх. И что же, где он сейчас там, я не знаю. Получи-ка бомбочку. Я не знаю, где он, он куда-то, по-моему, скрылся вообще. Ага, вот он где вышел. Да, но я его близко все равно к себе не подпущу. В принципе, если грамотно играть за Динамайка, то можно... Творить чудеса, но нужно уметь, друзья Опачки, вот это мне везет Так, мы сейчас попытаемся в ту сторону Задамажить, сюда тоже Так, там у нас Брок, друзья, там Брок А с Броком шутки плохие, но я Немножечко улучшил свои показатели И сейчас Если все пойдет хорошо То наш Брок просто-напросто Откиснет, да, он откис Я был не с небольшим усилением Так, секундочку, кто-то идет а, -а, а, нельзя подпускать, Эльприма, срочно взрываем не успел, друзья, чуть-чуть прям не успел. Эль Прима как раз успел, взял э, специально усиливающую, короче, штуковину и расшатал меня буквально за несколько ударов. Так, ну, мы занимаем не последнее место, у нас пятое место, плюс 4 кубка. Самое главное, ребятки... А не остаться на том месте, где у нас кубки идут на убыль Ну что ж, в одиночном, значит, столкновении я попробовал динамайка. В принципе, если приноровиться, то можно неплохо так и нагибать, потому что у него достаточно нехило, не я бы сказал, дамаг с его, а, с его динамитов. Главное научиться их правильно кидать. Так, ну что ж, давайте посмотрим еще в каком-нибудь а, каком себя. Давайте, ребятки, испытаем еще в каком-нибудь событии. Например, в броболи или, допустим, Давайте сначала посмотрим те, которые мы еще не юзали. Давайте, например, в осаде попробуем Динамайка. Как он себя чувствует в осаде. Так, а у нас, ребятки, осада, и мы играем за Динамайка. Да, и давайте посмотрим. А, главная задача наша, наша здесь это заломать, точнее сломать вражеский сундук. Откуда у нас выбегут враги? Я... А, здесь у нас другое, здесь нам необходимо. Так, отлично, отлично, всех сливаем. Здесь нам необходимо, друзья, собрать большого робота, который пойдет на вражескую базу и начнет там творить чудеса. Так, секундочку. Ага, Динамайк. Как, как он уверен идет. Какой уверенный. Походкой он шел. А, блин, надо, главное, не слиться. Большая бомба сделает свое дело. Блин, эти типы собрали. Собрали, забрали. Меня сейчас так расшатает. Держимся подальше, держимся подальше. Да, у нас уже вышел робот. И это хорошо. Блин, главное это сохранять свое ХП. Тихо, тихо, тихо. Вот не люблю этих дальнобойщиков. Надо их взрывать, надо поближе гранаты кидать Так, секундочку, что-то я не пойму Блин, зря я бомбу большую кинул Блин, нельзя, нельзя, нельзя Нельзя, нашего робота расшатали, но он немножко успел покосал Так, срочно выбегаем на центр Нам необходимо собирать болты, чтобы собрать Наш, нашего робота Так, я смотрю, у нас здесь в центре пока что Пока что все нормально В Багдаде все спокойно Блин, отдайте мне мои болты уже, а Отдайте мне мои болты Болты нам нужны, так, ладно, собираем болты Сейчас, сейчас, сейчас. Нельзя подпускать близко. Это мой болт! Это мой болт, я сказал! Блин, не получилось. Вот этого типа надо зашатать срочно! О, они вызвали большого робота. Надо срочно его накидывать, чтобы он нас тут лишнего не натворил. Да, сейчас будет, будут враги стараться подходить. И будут стараться нам мешать. Блин, почему всех моих слили? Я один тут стою, держусь. Отбиваю все-таки. Отбиваем. Мы еле-еле, но мы отбиваем. Так, срочно идем, собираем болты. Нам необходимо сейчас собирать, друзья, болты Вот он, болт один, и не нужно тормозить Так, секунду, ай-яй-яй, -я, я прям под огнем, я под огнем, я под огнем А, меня завалили, завалили, друзья, печалька Так, держитесь, держитесь Необходимо, ребятки, больше, нифига себе, нашу как пушку просадили Прям нереально как пушку просадили Так, секундочку Всех взрываем, всех надо взорвать, всех совершенно Но собираем болты, болты, еще нужны болты больше болтов, друзья, больше динамайка взрывать надо. Так, с этой стороны тоже надо собирать. Так, так, так, главное не сливаться. Почему я слился? Почему? Так, у нас три болта всего. Почему у нас три болта? Блин, сейчас опять пойдет робот на нас. Робот большой пойдет на нас сейчас. Нельзя этого допустить, нельзя, друзья. Три, два, один, ноль. Бой окончен и мы проиграли Черт возьми, друзья, не справились мы с этим заданием Ну ничего страшного Возможно в следующий раз нам повезет опыт 0 но ну, потому что у меня Динамайк еще низкого уровня Так, ну что ж, давайте еще разочек сыграем Потому что такой расклад событий, братишки, скажу, совсем не нравится И давайте мы попробуем еще одну боевочку Сыграем занят Динамайка здесь Так, ну и вновь продолжаем события под названием Осада и испытываем нашего Динамайка в действии Посмотрим, сколько получится у нас накидать нашему сопернику. Так, а Динамайк, боец дальнего боя, он кидается вот такими вот динамитами. Блин, моих соперников, точнее, союзников остается все меньше. Нельзя дать, нельзя, нельзя ребятки, дать, чтобы союзники, точнее, соперники наши... Ой, блин, прям промазал. Надо, ребят, учиться еще. Учиться, еще раз учиться. Что-то у нас команда соперников быстро очень набрала робота. И теперь нам необходимо сейчас его сдерживать. Это очень нехорошо, когда на нас идет такой жирный большой робот. Он пытается уничтожить нашу турельку. Да, нужно срочно его вырубать. Вырубать как можно быстрее, блин, большие динамиты от этого динамайка нам ни к чему. Так, убираем его отсюда, замечательно. Все, ребят, пора выступать, нам тоже в атаку, не всегда же нам только лишь отбиваться. Так, здесь, смотрю, уже собиратели работают у нас, смотрю, вовсю прям просто. Вовсю работают у нас сборщики здесь, вот этих вот болтов. А нам болты тоже, наверное, не помешают. Нам болты всегда нужны, отлично. Забираем еще, здесь у нас еще один болт. Так, забираем, забираем, забираем нак большую бомбочку. подзорвись ка ты как следует на ней. Четвертого уровня у нас, значит, а, наш робот, а мы продолжаем относим болты на нашу базу, чтобы у нас в следующий раз была... Ах ты, как быстро меня расшатали-то, а! Так, ну-ка давай робот поднажми, что-то вообще не оборзели. Я думаю, что сейчас его остановят, потому что у нас всех союзников слили. Ну что ж, пока у нас там отбиваются наши союзники, мы продолжаем ищем бо болты. Робота слили. Так, динамайка надо выносить. Срочно в Динамайк соперника не должен здесь быть. Так, получите-ка вот такую вот плюшечку вам. Наверное, вообще в самый раз будет. Так, я что, не убил, что тебя? А ты? Ты, ушлепок, Не убил я его. А, блин, как нас расшатали. А, вот гады. Вот это Да. Вот это поворот! Нехорошо, это 7! Нам нужно больше набирать, потому что у кого будет больше болтов, у того и появится большой робот. А, давайте-давайте, ребятки, да, у нас появился робот, но нам не нужно расслабляться ни в коем случае. Нам необходимо сейчас дамажить. Так, не заходим в зону, не заходим, нельзя. Сначала должен робот зайти, чтобы дамаг пошел весь в него. Все, пытаемся как следует выносим их базу. А, не надо было мне так, надо срочно подна поднажать, ребятки. Давайте поднажмем. Да, друзья, затаскиваем. И разрушаем вражеское укрепление. В итоге побеждаем. Ну что ж, прокачка Динамайка идет неплохо, я бы так сказал. А, на начальном этапе вот такими бойц, бойцами, типа Динамайка и Барли. Ими просто играть, потому что, ну, просто ходишь, накидываешь потихонечку, а у тебя идет прокачка. Ты набираешь кубки, берешь жетоны всякие и так далее. Так, ну что ж, в Асаду мы поиграли. Давайте попробуем, как же себя чувствует динамайк в событии под названием а, Перехват. А жесткая штучка. Так, у нас события, значит, каждый сам за себя. И нам необходимо здесь. Бегать и развиваться, блин, вот от этого типа, конечно же, очень много стоит всего интересного ждать. Так, секунду, надо главное обдурить, грамотно закинуть, и мы в итоге его убиваем. Главное, ребятки, это правильно закидывать, не торопясь. Собираем мы вот эти вот штуки. у как много здесь вот этих коробочек, а? Как много здесь энергетических вот этих штуковин, они просто выпадают из каждого угла. И я так понимаю, сейчас мы быстро раскачаемся... Так, тут Тонус появляется, а тут у нас появляется Динамайк еще один, но он слабее гораздо, чем я Я думаю, что он меня немножко побаивается Что-то у меня получается пока что нормально э, фармить эти коробочки Пока что мне в этом никто сильно не мешает Да-да-да, друзья, вот мы бегаем Да, я хочу э, усилиться как следует Нам нужно, ребят, нанести урон боссу И чем больше мы урона нанесем, тем лучше же для нас Поэтому пытаемся раскачаться по максимуму У меня уже 10 энергетический уровень Правда, я не знаю, как... Так, 70% уже у босса осталось. Нехило так ему наносить. Так, у меня уже 12. Я все-таки выбрал тактику сначала раскачаться. Босса я всегда успею на, на дамажу, как говорится. 8 у нас же 13. Я сейчас постараюсь по максимуму соберу и потом лютейшим просто дам дамагом буду стараться выносить босса. Сейчас, когда его доведут за 50, я не знаю, правильно это тактика или же нет, но я сначала прокачаюсь как следует, а потом постараюсь лютейшим образом дамажить и дамажить и дамажить а, босса. Но надо не забывать, что здесь нас могут слить еще и союзнички. Так, 52% осталось. Вот сейчас необходимо наверняка уже пытаться... Так, пытаемся, ребятки, сначала слить наших э, соперников. Да, наша бомба, конечно, это что-то. Так, секунду, вот этого типа надо тоже вынести. Он что-то оборзел совсем. Забрал, значит, тут у нас все, как ни в чем не бывало. И чувствует, что ему ничего за это не будет, да? Они тут-то было Так, ну а там пока что мы тут воевали а боссу наносит урон Пришло время и мне тоже боссу понаносить урон небольшой Посмотрим, что у нас получится Блин, чем здесь, ребятки, плохо? То, что со всех сторон Со всех сторон Со всех сторон нас окружают люди Которые также пытаются нанести друг другу урон И это не очень-то хорошо Я вот даже не знаю, как О, вот это дамаг Вот это, да, вот это он там раздает Да, нифига себе, какой мощный брок там ходит Тут меня пытаются расшатать Макс, похоже, да? У него 10 энергии, и он очень быстрый. Он очень быстрый тип, но мы постараемся все-таки э, не дать ему нас расшатать. Так, босса смотрю, тем временем вынесли, а я из-за того, что нанес меньше всего урона, получаю всего лишь друзья... 0. Ну что ж, динамайка мы попробовали в этом испытании. Все-таки необходимо было как можно больше нанести урона боссу. И тогда мы точно бы затащили. Но я пока отбивался, значит, от союзников. Так, давайте, ребят, попробуем, нанесем максимальное количество урона нашему боссу. Возьмем несколько книжечек, а прокачаемся. Так, секунду, ты куда-то не туда бежишь, чувачок. Давай отсюда, до свидания. Давай, до свидания, чувачок. Все-таки не тому я начинаю наносить урон. Так, так, так, Типок, ты уже, наверное, притормози. Оставь для меня мои книжечки. Ох, какой жесткий босс-то у нас, а. Так, попытаемся нанести боссу максимальное количество урона, но стоять при этом нельзя. Так, и забираем по возможности вот эти вот книжечки. Босс у нас, оказывается, жест жестковат такой. Ж жесткий босс... Да, и мы постараемся сейчас всем нанести урон, но сзади нас контролирует кольт, и мы в итоге сливаемся, возвращение через 3 секунды. У меня пока пятое место, а, немножко урона я смог а, нанести. Кто-то, смотрю, жестко прокачивается. Блин, такие все мощные, капец, меня сливает буквально за одну тычку. Нет, все-таки тактика насобирать сначала, а потом иди уже долби, мне кажется, действующая, и нужно ее использовать. Нужно использовать именно такую тактику. Так, босс уже здесь, и мы сейчас будем постараться ему наносить урон, потому что надо уже, ребятки, эту шкалу тоже пополнять. Не только ведь другим его дамажить, но надо мне тоже иногда поддамаживать немножечко. Так, уходим от прямой атаки этого босса, потому что она у него очень жесткая. Мне достаточно нехило так приходится от его атак. Да-да-да, сейчас вот здесь то, что у нас вокруг все рассыпали, мы постараемся собрать... И будем потихонечку накидывать боссу Так, тихонечко, тихонечко Блин, везде враги, везде, друзья Враги нас поджидают Как так-то? Вот это прилетело Вот это прилетело Так, надо боссу бомба долбануть как следует Так, отлично, долбанули Мы, ребят, на третьем месте сейчас по дамагу Находимся, да, еще и успеваем Сливаем, значит, наших Всяких врагов, да, пытаемся И надо отрегенерировать, срочно Отрегенерировать, пока что мы по дамагу боссу На третьем месте находимся так-так-так, ребятки, главное сохранять спокойствие Так, босс, давай уже Подходи на мои бомбочки, я сейчас тебя как следует продамажу, прописочу Тихо-тихо-тихо, тут у нас вокруг идет, идет такая каналия жесткая Так, надо большую бомбу тоже на босса, отлично, вот это дамаг И в итоге я выхожу, друзья, на первое место по дамагу боссу Да, надо все-таки иногда прокачаться как следует, а уже потом начинать дамажить, да Блин, меня расшатали. Первое место пока, друзья, держу я. Интересно, как долго мне получится его держать. Так, так, так, срочно не успел я собрать все свои, все свои вот эти вот, значит, книжечки. Так, где босс, ребятки? Срочно к боссу. У меня пока первое место, но долго это не продержится. Долго, сильно это не продержится. Необходимо сейчас прямо идти и дамажить босса. Последний выстрел. Давайте нанесем ему много урона. Да, друзья, первое место получается сохранить мне, потому что я, ну, можно сказать, в этот раз немножко другой тактикой воспользовался. Я как-то держался посередине. Я лучше всех, но ну, реально я ему очень много дамага нанес своими, особенно вот этими большими а, огромными динамитами, которые у меня находятся за спиной. Ну что ж, отлично в этом а, в этом состязании и в этом событии наш с вами Динамайк чувствую себя замечательно. Попробуем и еще испытаем его в каком-нибудь а, другом. А, давайте в Броу Боли посмотрим, как же себя чувствует наш динамайк в Броболе. Что вы думаете по этому поводу, друзья? А, пишите свои комментарии. Ну а мы начинаем играть за динамайка в Бро-бол. Ну а за кого ты больше всего любишь играть в Браул Старс, бро? Напиши, пожалуйста, мне в комментариях. Я тебе непременно отвечу. Так, все, ребят, у нас Бробол начинается. В канале полнейшая. Нам нужно здесь бабахать жестко и меня сразу же сливает. Так, секундочку, контролируем. Пытаемся по максимуму. Но у нас плохо, правда, получается, но мы все равно контролируем. Контролируем вражин плохо получается. Блин, вот этот вражеский тип, он очень сильно меня постоянно контролит своими бутылочками. Надо бы его зашатать. Отлично, зашатываем значит, вражеского типа. Я не помню, как он называется. Иногда у меня бывают проблемы, ребятки, с памятью просто вылетело из головы. Это Барли был, да. С самого начала я не мог никак вспомнить, потому что здесь очень жесткий, лютый кипиш. Нам необходимо просто-напросто забить гол. А у нас пока, друзья, ничегошечки не получается. Что же за адская смесь у нашего сою соперника. Сейчас я их как бомбанул всех. Отлично. Бомбануло называется. Как следует приложилось. Так, секунду, идем. А, не могу я, друзья, не могу я выкинуть как следует. Не получается, но ну, я, по крайней мере, сделал попытку. Выкинул мяч практически в ворота. И у нас сейчас очень жесткий напряженный момент. Нам необходимо сдержать, но не получается сдержать, друзья. Второй гол нам забивает. Но ну, ничего страшного. В броу Боли, конечно же, Динамайк не самая лучшая фигура. Поэтому, ладно, поэтому пока оставим его в покое. С броу по крайней мере, мы попробовали, поняли, что это не его... Ну хотя я думаю в умелых руках можно попривыкнуть и настроиться Ну а мы попробуем давайте с вами в событие, которое называется Большая Игра Но Большая Игра нам пока что недоступна Ну что ж, давайте еще разочек попробуем м -м, поиграть с Динамайком в Захвате Кристаллов э, Все-таки этот парень очень хорош именно в этом событии Ну а вы, ребят, еще за кого любите играть в Браун Stars? пожалуйста, напишите мне в комментариях Продолжаем прокачивать нашего Динамайка, играем в событие Захват Кристаллов Погнали! Получится ли у нас? Я думаю, что все получится. Главное, очень сильно захотеть. Так, сразу же выносим двоих. Офигеть, остался один только Барли в кустах. Кустодрочер сраный. А ну иди сюда. Иди, говорю, сюда. Ты что там вообще что ли оборзел? Берегов не чувствуешь? Так, значит, одного мы вынесли, второго вынесли. Отлично, вот это мне нравится. Вот эти вот офигенные бомбы, да, у Динамайка, мне просто нравятся. Потому что они реально выносят жестким образом врага. Хочет он того или же нет. Они просто-напросто ваншотят. И надо этим просто-напросто пользоваться, друзья. Отлично, давай. Сюда наши кристаллы, как бы, не попасться на уловку. Барли! И я в итоге попадаюсь, да. Чертов, барли, а. Он такой же, практически, как и я, только э, с волшебством со своим. Так, ну ладно, ребят, идем дальше. Бар... Ах ты, Барли, вот он гад! Вот он мне точно и очень сильно извлек вот своими действиями. Это вот Барли во всем виноват. Надо срочно ему показать, кто здесь папка. Отлично. Папка-то все-таки я здесь. Вы смотрите, что я творю, а? Надо срочно решать этот вопрос. Давай, забирай и назад. Назад, дуйте, назад, ребятки. Вас же сейчас расшатает, а? Ну кто так делает? Сейчас опять они отберут преимущество. Так, бегу, бегу на помощь к своим друзьям. Стараюсь всех вынести к чертовой бабушке. Так, иди отсюда, ты мелкий паразит. Отличная просто штука. Мне эта штука определенно нравится, но тут вражеская турелька забирает меня. Ребятки, давайте, шатайте уже их. Расшатывайте, я как, как могу стараюсь, забираю у врага. Я стараюсь, забираю у врага все преимущество. У меня немножко плохо получается. Так, тут в кустах меня контролирует вот эта вот зараза Джесси. Я, кстати, против Джесси плохо что-то могу сделать, но наш тип с 12 кристаллами, смотрю, вырывается... И не дает себя зацепить. В итоге, ребятки, наша команда побеждает. Ну что ж, вот такая боевочка, друзья, на самом деле, получается. Не, мне Динамайк определенно нравится. И прокачивать его на раннем этапе вообще одно удовольствие. Единственный минус это он, это то, что он дается всего лишь с 2000 кубков. А потому немножечко удовольствие от этого не сильно, знаете, подогревает. Интерес. То есть нужно сначала развиться как следует до 2000 кубков. А потом уже играть за этого смелого и взрывоопасного парня. Ну что, ребят, как вам Динамайк? Если честно, мне за него понравилось играть, и этот боец заслуживает почетное место в моей Бравл-библиотеке бойцов. Да-да-да, я непременно буду его стараться прокачивать по мере возможностей. Что ж, давайте доберем на эту серию хотя бы 350 просмотров и 50 лайков, чтобы братишка Scratch продолжал играть за разных персонажей в Бравл Старс. А за какого персонажа играешь ты в Бравл Старс? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного